Всем приветики! Хочу вам показать обзор курточки Монклер бренд премиум сегмента. Курточка теплая, легкая, зима, минус 30-35 градусов. Подкладочка теплая с одной стороны курточки и с другой стороны дополнительные два кармана. По бокам идут карманы на молнии, на рукавах идет резиночка, кипишончик. Съемный, размерный ряд от 46 по 56. Такие курточки оригинал в магазине стоят от 50 тысяч. У меня в преддверии нового года эта курточка плюс к ней шапочка Adidas, либо Nike. Идет по смешной цене 4300 рублей. У нас есть доставочка по всей России. Пишите, не стесняйтесь, кому надо, дополнительно сделаю замеры курточек, вышлю фото и видео. Перед отправкой я каждую курточку отпарю, поэтому курточки приходят в хорошем, отличном состоянии. Пишите, не стесняйтесь, задавайте все свои вопросы в комментариях, обязательно всем отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока-пока!